Кратко обо мне. Высшее финансово-юридическое образование всегда обучался у лучших и на текущий момент повышая квалификацию. Предприниматель, инвестор, управляющий партнером Max Capital и резидент фонда Сколково и клуба предпринимателей Игорь Владимирович Рыбаков. По золоту. Резервы Российской Федерации до сих пор на высоком уровне. Они немножко сейчас у нас, скажем так, Прекратились увеличиваться в плане золота. При этом мировые резервы золота до сих пор растут. А динамика золота и серебра немножко разнится. При этом нужно понимать, что золото по сути сейчас растет только из-за притоков ETF. То есть вы можете увидеть справа внизу в графике совокупные резервы ETF в золоте. Что они до сих пор сильно увеличиваются. Да, и поэтому золото в принципе скупают из-за того, что это просто защитный актив. Как мы видим, спрос на золото в юральной отрасли у нас а, понижается. Я думаю, такая динамика останется, в принципе, до следующего лета. Индекс волонтильности у нас пока, в принципе, по, а, в понижательном тренде, да, с небольшими всплесками, которые происходят в последнее время после экспирации фьючерсов и опционов. Ну, неопределенность мировой экономической политики здесь уже без комментариев. И как я уже вам сказал, что сейчас золото именно растет из-за существенных притоков ETF на золото. То есть мало того, что она ограничена у нас, и на самом деле метод, и время покупки золота может наступить тогда, когда у нас, в принципе, ставки уже в пол опущены. Инфляция у нас вообще не разгоняется, то есть скорее будет дефляция. Ювелирка у нас в минусе, спроса существенного нет, нужно еще запас распродать. И просто мы ждем, пока эти потоки прекратятся и где-нибудь на уровне там 1500-1600 долларов можно будет сформировать э, основную свою позицию по золоту, при этом находиться сейчас без золота, э, ну, скажем так, не очень разумно. И для любителей технического анализа вот такой есть интересный график, да, который э, показывает, что есть такой шар, э, где идет в принципе такое долго долгое накопление и потом взрывообразный рост. В принципе, здесь график показывает, что, возможно, он будет, золото будет стоить порядка 9 тысяч долларов за одну тройку унцию. но это, возможно, только произойдет только при гиперинфляции, и это, я думаю, не первые 2-3-4 года. Это что-то такого из будущего, но просто это нужно иметь в виду, что такой вариант тоже возможен.